Всем привет, с вами Гриф, и сегодня я более подробно расскажу вам про оружие из коробок удачи за кредиты, а точнее остановлюсь на тех самых фишках, которые делают уникальной каждую пушку и как вы поняли это продолжение прошлого видео. В тот раз я начинал с оружия инженера, которое ваншотит в голову, ну а сейчас мы начнем с абсолютно противоположной пушки. Макпул FMG-9, как раз таки он в голову не ваншотит, но заместо этого он отделен не менее интересными характеристиками. Но об этом Через секунду. Если ты хочешь расслабиться или провести вечер с друзьями в шикарной игре, тогда начинай играть в War Thunder уже сейчас, тут тебя ждут разнообразные PvP баталии или же PvE совместной сетевой игры. War Thunder это военная игра следующего поколения, где ты сможешь воевать на земле, в воздухе и на море. Летай на самолетах, круши всех на танке или покажи, кто главный в море, выбор только за тобой. Регистрируйся по ссылочке в описании и сразу получай лучшую технику за донат от разработчиков. Ну а сейчас Warface. Мне уже приходилось проверять МакПул на ваншоты в голову и я вам сейчас покажу, что же у меня получилось. Обратите внимание, что даже в упор он не справился с со стандартным игроком. И как ни странно, это сделано не просто так. Все дело в том, что МакПул и так является уникальным оружием в своем классе, который предназначен именно для распиливания врага по телу. И казалось бы, при схожем уроне с мини-УЗИ, с МакПула требуется гораздо меньше выстрелов по телу, а если быть точным, то по рукам, потому что множитель по конечностям у МакПула гораздо меньше. И сравнивая с мини-УЗишкой, которой понадобилось 11 попаданий для убийства, МакПул справился с 9. В итоге мы имеем оружие с двумя очень интересными особенностями. Во-первых, с намеренно ослабленным уроном в голову, но взамен этого повышенным уроном по конечностям, что непременно делает это оружие уникальным. Но кроме этого, наличие интересной анимации плюс специальный прицел, уникальная планка, которая увеличивает скорость входа в режим прицеливания. Все это делает Макпул FMG-9 еще более интересным оружием. Следующее оружие, относящееся, как ни странно, тоже к классу инженер – Скарел ПДВ. И давайте вспомним, что же делает уникальной эту пушку. В отличие от любой другой штурмовой винтовки или пистолет-пулемета, этот имеет уникальный модуль. Так называемую тактическую рукоятку, позволяющую вашему прицелу замереть на месте, в каком бы положении вы ни находились. И в сравнении с обычной рукояткой, разница видна невооруженным глазом. Но зачем это нужно инженеру? Другое дело, дали бы такое снайперу, я бы еще понял. Едем дальше, и на очереди у нас еще одно оружие инженера. Хани Беджер. Тот самый пистолет пулемет уникальным, который делает его встроенный глушитель. Из коробок удачи за и, конечно же, есть аналоги, но мы же сейчас говорим про оружие за донат. Многие, наверное, задумывались о его схожести с новым Скорпионом. И я тоже задал себе такой вопрос. А не является ли новый Скорпион с глушителем аналогом Хани Беджера? Ведь если посмотреть на их урон, а у Скорпиона с глушителем он будет 74, их дальность и темп стрельбы вполне можно предположить их схожесть. Ну и конечно же не обошлось без эксперимента, в ходе которого в начале я сравнивал дальность ваншота в голову, где в качестве мишени выбрал стандартного игрока, потому что эти оружия с глушителем в голову ваншотят плохо, и как оказалось, Ханнибаджер все же победил, вероятно из-за встроенного глушителя, который не снижает урон. Итак, вот у нас дистанция ваншота в голову у Скорпиона. Но теперь отойдем немножко назад и постреляем с Хани Беджер. Сделаем шаг вперед. И ваншот происходит с гораздо большего расстояния. Ну а теперь постреляем по рукам. 8 выстрелов с Хани Беджер. И 6 выстрелов со Скорпиона. 10 выстрелов с Хани Беджер И 7 выстрелов со Скорпиона Я думаю, вы понимаете, что Скорпиончик в этом плане гораздо лучше Продолжение следует ну а прямо сейчас конкурс на Килтег летние игры 2016 навсегда. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал Прик Ченнел, это обязательное условие а также вступить в мою группу ВКонтакте. Ну и после просмотра оставить любой комментарий под этим видео. Результаты уже в следующем. Ну а прямо сейчас выберем победителя прошлого конкурса на килтег летние игры. Для этого скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который определяет случайный комментарий. Собственно, по нему мы и будем выбирать нашего победителя. Комментариев более трех поэтому придется немножко подождать. Итак, сразу же попадается такой вот канал, Вита Бита. Сейчас посмотрим, выполнил ли он главное условие конкурса. Нужно было подписаться на канал Максона. Так, подписочка на Максона есть. Я тебя поздравляю. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.